здравствуйте я игорь черноусов это очередные видео уроки для желающих научиться приглашать партнеров клиентов в свои проекты либо в продвигаемые вами проекты по типу mlm Но по большому счету это уроки для тех кто хочет научиться продавать потому что продавцы сейчас это не только люди в халатах и с красными лицами за прилавками мы с вами каждый день что-то продаем и когда вы человека убеждаете в чем-то ну, например приглашаете его в какой-то проект это яркий пример продажи то есть мы с вами продавцы хотите вы этого или нет В первых уроках я рассказывал о приглашениях, о продажах без использования каких-то финансовых вложений, то есть продажах, которые вы делаете без использования каких-то инструментов. Это продажи, которые вы делаете вживую, либо онлайн, общаясь с клиентом, и тратите на это только свое время и, естественно, только свои нервы. Потому что в большинстве случаев, когда новички пытаются сразу же с первого касания, как говорят, всем подряд что-то продать, требуется колоссальное количество нервов и колоссальное количество времени, особенно когда вы не умеете людей в чем-то убеждать, то есть вы не умеете продавать. В этом уроке я дам вам полезную информацию, которая вам однозначно пригодится А одном из инструментов которые позволят вам проще продавать проще привлекать клиентов в свои проекты инструменте который избавит вас от самой неприятной работы это общение с людьми которым это не надо основная проблема у начинающих связана именно с тем что Новички пытаются продать всем, даже тем людям, которым это абсолютно не надо, и в ответ получают ну, наверное, знаете что. Но это очень хорошая школа, и пройти ее, конечно, надо. Я уже рассказал о двух инструментах: это инструмент Skype и инструмент YouTube канал для сетевика по простому без всяких видео сегодня расскажу еще об одном отличном инструменте это о вашем персональном сайте но я не буду вам рассказывать как эти сайты делать это вам не нужно потому что вам нужно научиться делать одно это научиться приглашать в этом видео уроке и в последующем я расскажу вам для чего и как нужно использовать ваш персональный сайт как его подредактировать именно под вас и Расскажу о технических моментах, связанных с сайтами. То есть расскажу о доменах, о хостингах. То есть чем быстрее вы поймете, что это такое и как это использовать, тем будет ваша работа в интернете более эффективной и более производительной. Я уже говорил, что инструменты, которые вы используете в своих продажах, кроме основного своего инструмента, это голова, да, все эти инструменты, помогают вам выполнить самую важную работу – это разделить людей на две части: на людей, которым вообще не интересно, что вы им предлагаете, то есть с этими людьми вам нужно не общаться, и с людьми, которым интересно, чем вы занимаетесь. Вот все инструменты, они вообще-то основное их назначение не в том, чтобы сразу что-то продать, а именно для того, чтобы разделить на заинтересованную и не заинтересованную аудиторию. А в дальнейшем вы уже общаетесь только с теми, кто заинтересован в вашем предложении и делаете свою продажу более простой и, естественно, более эффективной. Значит, Как это все выглядит на практике? Любой думающий MLM-лидер ну, или человек, который собирает какую-то команду, он понимает, что основная задача его – это не только на приглашать себе людей, да? что основная его задача – это чтобы люди, которых он пригласил, смогли повторить его успех, чтобы им тоже было легко и просто приглашать. Поэтому любой думающий лидер создает для своей команды какой-то персональный, например, сайт в простейшем варианте который работает как сайт-прокладка. Этот сайт располагается между сайтом компании, на котором происходит, например, уже конечная регистрация, и клиентом, которому вы планируете предложить принять участие в работе вашей компании. Сайт «Прокладка» он подогревает клиента, он рассказывает о вашем проекте, то есть снимает у вас, с вас очень много а, рутинной работы, потому что если вы все это делаете вживую, непосредственно общаясь с каждым клиентом, вам приходится очень много времени уделять на то, чтобы рассказать о проекте, о его достоинствах, чем и как вы можете помочь людям, которые вступают в этот проект. То есть все это приходится рассказывать. Но вы всегда можете эту информацию выложить на свой персональный сайт, сделать это так, чтобы информация эта читалась, заинтересовывала людей. И, естественно, этим самым вы снимаете с себя очень много работы. Значит, на любом сайте... Должны быть какие-то инструменты именно разделения. Нравится это людям или не нравится. Кто-то закроет сайт сразу, как только на него попадет, кто-то начнет читать, да а кто-то начнет уже проявлять интерес, то есть оставлять свои контакты, либо переходить по каким-то ссылкам. вот Я вам сейчас на конкретном примере покажу, как это работает. Например, я относительно недавно приглашал, в медиа сеть которая называется quiz group вот сайт самой медиа сети здесь обратите внимание все по-английски мало понятно что делать то есть только одна кнопка присоединиться да сейчас она прям по центру если бы я сразу сюда переводил людей то многие вообще бы не понимали что это такое и для чего это поэтому я сделал вот такой вот сайт на котором в первую очередь, конечно, рекрутировала видео. Дальше шел рассказ о том, что такое квиз-групп. Обратите внимание, здесь все по-русски. Какие требования, как зарабатывать в этой медиа-сети. И подробная видеоинструкция, как к этой видео сети подключаться. И ответы на какие-то стандартные вопросы. То есть, когда человек попадал вот на этот мой одностраничный сайт, он уже получал ответы на многие свои вопросы. И затем уже те, кто заинтересовался, нажимали вот на эту кнопочку «Подключиться к братству» и уже перескакивали вот на сайт именно компании. Но они уже знали, что это такое и как, например, «Технически подключиться» к этой медиа-сети, потому что на одностраничнике есть подробное видео, как это делается. Вот это вот, с моей точки зрения, неплохой пример о том, как работают одностраничные сайты, сайты-прокладки. И все, что мне необходимо делать, было для того, чтобы приглашать в эту сеть, это размещать ссылку вот на этот одностраничный сайт везде, где тусуются люди, интересующиеся Ютубом. Я ее размещал под э, своими видеороликами, в которых я рассказывал об этой медиасети. Я эту ссылку размещал на своей страничке. В социальных сетях я эту ссылку размещал в группах, я эту ссылку на этот сайт э, размещал в личных сообщениях и, естественно, я получал переходы со всех этих ресурсов вот на свой одностраничный сайт. А дальше начинала работать та информация, которая есть на этом сайте апгрейдом или более мощной версией одностраничного сайта является так называемый командный сайт конечно командный сайт сделать одному человеку например для проекта в котором он только начал работать это очень тяжело и естественно требует больших временных и естественно денежных затрат но чем принципиально например отвечая, отличается командный сайт от того что я вам показал Чаще всего командный сайт это такая пошаговая схема привлечения в проект. Чаще всего на первом шаге на командном сайте нет никаких кнопок подпишись, ступи и так далее. Чаще всего на первом этапе приглашенные, то есть потенциальные партнеры попадают на сайт, где вставлено только одно рекрутирующее видео, которое рассказывает о проекте и опять же делает только одну задачу – отделяет заинтересованных от незаинтересованных. На этом первом шаге никому ничего не предлагается покупать, предлагается только посмотреть видео, если вас заинтересовало перейти к шагу номер два – Довольно часто для того, чтобы ну, сымитировать или сделать этот процесс приглашения более эффективным, делается имитация как бы живого вебинара. То есть вас приглашают как бы на живой вебинар, это называется автовебинар. Потенциальному клиенту предлагают выбрать время, которое ему удобно для того, чтобы поприсутствовать на этом вебинаре. Вы выбираете время, и вам в автоматическом режиме на почту, которую вы оставили, высылаются приглашения посетить этот вебинар. Чем ближе его начало, тем больше вы получаете оповещений. Довольно часто приходит оповещение на ваш телефон, если его оставили. То есть делается все возможное, чтобы потенциальный клиент не забыл посетить вебинар время, которое он для себя выбрал. Опять же, никаких продаж на этом вебинаре чаще всего не делается. Опять же отделяется заинтересованные от незаинтересованное, и люди переходят на этап номер два, где с ними начинают уже более плотно работать, рассказывать о проекте, возможно, чему-то даже учить. И создается такое впечатление у новичков, что они в команде, в команде единомышленников, и нас помогут и научат что чаще всего именно и бывает при грамотно сделанном командном сайте. Но еще раз повторюсь, командный сайт ⁇ это довольно большая работа. Один человек, даже лидер какой-то ветки, создать эффективный командный сайт для проекта, в котором он только начал работать, ⁇ это большая и сложная работа. Итак, друзья, надеюсь, после вот такого вступления о сайтах, для чего они работают, как вы можете их использовать для себя и, самое главное, для своей команды, надеюсь, вам понятно, что это очень хороший, классный инструмент, который необходимо использовать. Но ваш сайт станет вашим, то есть станет персональным, только после того, когда вы его заточите под себя, то есть, например, вот этот сайт сделал я, но на нем размещены мои контактные данные, размещена моя партнерская ссылка. И для того, чтобы этот сайт мог использовать, например, мой реферал, которого я пригласил в квизгрупп в данном случае, необходимо было заточить этот сайт именно под конкретного человека, для того, чтобы он с этого сайта привлекал партнеров, рефералов именно себя. Сделать это абсолютно несложно. Я запишу отдельный видеоурок, в котором я расскажу, как исправить вот эти вот данные без знания всяких кодов, то есть только владея одним текстовым редактором, как изменить все личные данные на одностраничном сайте на свои. Будет подробная видеоинструкция для нашего сайта «Игра». И в отдельном видеоуроке я расскажу, как же вот этот уже измененный сайт, который хранится на вашем компьютере, загрузить в интернет, что для этого сделать, какие шаги необходимо предпринять. Поэтому, если вы решили для эффективности своих продаж получить Свой личный сайт, который облегчит вам работу, пожалуйста, смотрите следующие уроки, редактируйте и пользуйтесь своим личным сайтом. Большое всем спасибо, не прощаюсь.